Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори тайте где мы учим испанский язык за 3 минуты! Сегодня мы с вами поговорим про возвратные глаголы в испанском языке, разумеется, да? Возвратные глаголы в испанском языке заканчиваются на с Например, levantarse, irse, sentarse, sentirse, ponerse и так далее. Их очень много. Вот. И сегодня мы поговорим о том, как они Раскрывается вот это вот С, как спрягается. И в следующих видео мы с вами поговорим, как правильно стоит строить предложение с возвратными глаголами. Давайте начнем. В общем, частичка С у нас всегда спрягается в зависимости от местами. То есть, когда мы говорим о себе, С се должно меняться на мы. Когда мы говорим о тебе, ту, с меняется на ты. А когда мы говорим эль эй яуштейт, с остается с nosotros nosotras нас, переходит в нос. нас, нас, нас, переходит в нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, мы нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нос нас, давайте теперь нас, сейчас один из Сэ, вот это, вернее, с глаголом, она ставится перед глаголом. Но это происходит не всегда. Ждите следующих видео. А пока мы сейчас будем ставить эту Сэ перед глаголом. Давайте проспрягаем, например, глагол «левантар Сэ». Как это происходит? Мы знаем, что нужно нам Сэ проспрягать, да? Мы знаем, что мы как ее будем спрягать? поэтому для себя мысленно мы Сэ убираем. Потому что мы знаем уже, как ее спрыгать. И у нас остается какой глагол? Левантар. Так ведь. И e левантар мы уже спрыгаем. В зависимости от правил, по которым оно спрягается. То есть, если это настоящее время, то это, это глагол правильный, да, то получается леванто, левантас, да, как вы меня уже знаете. И частичку сэ мы ставим перед глаголом, но в правильной форме, то есть, в зависимости от места имени, с которым оно употребляется. Давайте проспрягаем. Левантарсэ, когда мы говорим о себе, я, мы леванто, то есть я се меняю на мы, потому что говорю о себе, ставлю ее перед глаголом и левантар, Спригаю по всем правилам. Леванто. Ту, те, левантас. Эль, элья, устед, С, леванта. Нос отрос, нос отрос, нос, левантам. Бос отрос, бос отрос, ос, левантайс и елья, елья, устед, С, левантан. Вот и все. Самое важное, цесичку вот эту С нельзя терять, потому что совершенно меняется... Значение гого, например, ЛЕВАНТАР levantar и ЛЕВАНТАРСЕ, да, ЛЕВАНТАР поднимать, а ЛЕВАНТАРСЕ вставать, ИР идти, а ирсы, уходить, поэтому сы никогда нельзя терять. Пересматриваем еще раз это видео, остаемся сеньоры Тати, подписываемся на канал, ставим лайки, если есть вопросы, то вперед в комментарии, и скоро мы с вами разберем уже, как и куда правильно заставить эту возвратную сетичку. И не забывайте заходить на, мой, на мою личную страничку www.seniorutati.com и подписываться на мой инстаграм.